Продолжение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 Я гражданка Соединенных Штатов. Из-за вас холодная война превратится в ебаный ядерный холокост. Вы, похоже, нихуя не понимаете, что я вам говорю. Вы шпионка, верно? Вот подсобите теперь матушке России. Так, ладно.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 О нет, доктор, сильное кровотечение. Нет, нет, нет. Черт. Ладно. Доктор Бейкер, И еще воспоминания не мои. Хуй снег.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 Мы их просто водой болим, так что без нервов. В жопы вы его! Доброе утро, отдыхающий. Надеюсь, мы сегодня кроссовки надели, потому что я, блядь, по вашей душе иду, говнюки мелкие! Наконец-то ты избавился от этих своих эмо-тараканов. А хочешь, подрочим друг другу? Чего? Да, побырвай. Какого хуя? Иди ты! <связывая> я твой худший кошмар! <связывая> О, боже мой, клёвый чувак. <связывая> да, по теме. Ладно. Uh, Кларк, я Покс тебе Покс тут Покс сказать хотел. Билли. Крошка Билли, ему не жить. <Слышать> Боже мой, ты в порядке? Кажется, да. Да. По-моему. Помни. Проклятие, я не могу вспомнить, черт. Адам, шевели мозгами.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 Господи. <свист> Ладно.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 Катя. Oh. Чё за fuck? нахуй? боже oh, мой, oh у тебя с головой проблемы. Oh это прикол <связывается> такой? Господи. Oh боже ты мой. Ты чокнутая. Oh ты бы себя видел. Нет, это You're на not самом деле really really смешно. You're You're funny. Funny. Очень. Ты чего? Я же пошутила. Я просто...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 Как-то это ебануто все. Приятник, чем здесь пахнет? Наверное, этим дышать нельзя. Фонь какая. Ребята? Ребята? Нам лучше уйти. баный Христос! Как думаешь, что там? Не знаю, приятель, какие-нибудь секретные документы, доказывающие Бог знает что? Царушный, может быть. Или АНБ? Нет-нет! Мы не можем просто уйти и бросить это все на милость судьбы. Кейс, нужно отвезти в лагерь. Ну ладно, к нам лучше уйти! Хватит уже! Эй, ребята! Ребята!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 Так, так, успокойся, не подходи. Мужик, спокойно. Что за хей? Что с ним за хуйня? С глазами что-то не то. Нет, нет, нет. Блять. Для чего? Мужик, отвали. ⁇ Ёбак, отвали от моего друга. Скорее всего, машину! Бегом, скорее. Что с ним за хуйня? Живо, живо. Все, давай, поехали.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 Какого черта? Кэти? Кэти! Ш -ш -ш -ш. Что, в чем дело? Приятель, я за ней не пойду. Кларк, какого хуя? Ей уже не помочь. Ты, Ты о чем вообще? Мы заткнись.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 Давай, уебина! Черт, Кларк, твою мать! Кларк, езжай! Давай, чёрт, Кларк! Блять, вот бля, придётся идти пешком. Что? Осталось чуток. Меня тошнит.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 Помоляю, помогите мне а ты что за хуйню творишь а что не видишь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 Just.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 За чертовщина, никого нет, телефон не работает. Черт подери. И снова здрасте, Объект 14.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 В любом случае, хоть этот штам и необычен, он просто дерьмо-кусок. Юра! Да, 14-й? Что ты будешь делать, когда мы сломаем дверь и заберем тебя? Это маловероятно. Ты знаешь, кто он, чем он Ты будешь ворудеться. Ваш вопрос неуместен.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 Тебе нужно решать. И выбор профиль. Ты же знаешь, что нас невозможно подчинить. Сгори воду. аду. Уничтожение этого тела ничего не изменит. Мы проникнем в комнату через 10 секунд. Надеть поске. Восемь. Семь. Шасть. Для. Четыре. Три. Твой... Один... О! Что за хуйня? Черт.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 Так все обернется на этот раз Что это еще за мы? Скоро ты все узнаешь Слушай, Кларк, чувак, глянь на меня Мы отсюда уходим, ты с нами? Заткнись И чего тебе, блять, так весело? Мы все такие предсказуемые Кларк, ты чего? Мы один хоть трупы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 Мы извиняемся за то, что вы пережили, но скоро все закончится. Прием. Ты лжешь. Лжем ли мы? Или же ты искал Джек в среду вечера, но не мог найти, потому что она была у озера Садома?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 Это можно понять. Вполне. Да можно понять! Можно? Что? Нахуй они это сделали? Хорошая обезьянка. Моторник глуши, я детей приведу. Адам?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 Finish? Господи. Пожалуйста, оставайтесь дома и ждите инструкции от правительственных служб. Это не учебная тревога. Катя, Катя, Катя, клад Где она? Скажи, где она? Не надо так тревожиться. Она же не одна. все таки она же не одна. С, С ней Кларк? Кларк? Все мы вместе. Через поле бежим. Плачет. Ноги не держат. Долго она не протянет. Скажи, где Вы они? Запнулась. Ой, вот и все. Бедняжка. Клад сверху нем. Она напугана. Но скоро все кончится. Прекрати это, останови! А что я с ней могу сделать? Все кончено. Вот так просто. Иди ты нахуй, что ты с ней сделала? Мы ее улучшили. Скоро она будет с нами. Так ведь куда лучше? Сам увидишь. Она мне что-то говорит. Что? Джес! Что она говорит? Адам, беги! Пожалуйста, скажи! Блять!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 Я тебя не знаю. Блядь, Джесс, смотри бля, на меня. Бля, Я бля. Адам. Прошу, скажи, где Кэти? Я не знаю. Я не знаю.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 свою жизнь какая черная она как она становилась все чернее это зло и потом оно оно меня перехватило я стал его рабом и, и я уже был на краю гибели и вдруг он ко мне пришел у меня спас я не хочу больше делать зло я хочу делать только добро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 Россия. Я же... Я могу вспомнить что угодно, прям как Google. Нужно только сосредоточиться на чем-нибудь. Ладно, хватит. Кэти-кэти-кэти. Что происходит? Что с ней такое? Подожди.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 Ладно. Скорее всего, мое сердце запустило разряд только, и затем я очнулся в больнице. Он же, блядь, помирает! Помирает! У ⁇ Сверху, сверху! Давай, давай! О, Господи! Одержи. Ладно, надеюсь получится. Раз. Два. Три. Катя, очнись! Катя! Катя, очнись! Прошу тебя!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 Идем, валим отсюда нахуй! Фургон сзади! Стойте! Кэти, беги в фургон! Юрий, постойте! Вы не понимаете! Самолет. Христом Богом прошу в самолет. О, Я должен помнить Кэти. Залезай. Запомни. Пожалуйста, не забудь коте. Запомни, коте. И соврал. Но скоро Но, она, она все вспомнит и поймет. Она вспомнит с какой скоростью и напором. Рой распространился повсюду. Она вспомнила, что последние бастионы человечества пали.